Приветствую на канале Шарабарам. Финальное видео про драконов. Посмотрим на самых известных из них. Ажидахака, в переводе с зенского языка Древней Персии, это Великий Змей. за ужасный дракон, одна из трех голов которого человеческая. Он ближайший сподвижник бога зла Аримана, обладающий тысячу чувств, способный повелевать штормами и болезнями. Из его раны сходит не кровь, а змеи, скорпионы и прочие ядовитые гады. Этого дракона смог побороть лишь герой Трайтаона. Причем чудовище было настолько сильно, что убить его не удалось. Вместо этого монстр был прикован цепями к горе Дамавант в 70 километрах к северо-востоку от современного Тегерана. А Жидахака рано или поздно вырвется из плена, пожрет треть человечества и в итоге он будет убит другим героем Кересаспой. Апофис. Воплощение тьмы и хаоса, египетская разновидность дракона. Чаще всего представляется в виде змеи, реже крокодила. Он родился от плевка богини охоты Нит и был одним из главных врагов бога солнца Ра. Последний каждую ночь заходил за горизонт и путешествовал в лодке по подземному миру. Здесь его и поджидал Апофис. Противостояние почти всегда выигрывало божество. Однако иногда змеи ненадолго проглатывал ра это считалось причиной солнечных затмений вавельский дракон типичный представитель европейских драконов упоминаемые в польских сказках он жил вовельском холме города кракова на берегу реки вистулы каждый месяц он требовал от жителей по одной молоденькой девушке на сиденье Король Крак, основавший город, неоднократно пытался расправиться с наглым ящером. Однако, даже самые храбрые рыцари были здесь бессильны. Отчаявшись, он предложил руку своей дочери Ванды любому, кто решит эту... проблему. На подвиг вызвался молодой ученик сапожника по имени Жевзик Дратевка. Ну имя, господи боже мой. Как водится, он прибегнул к хитрости. Подложил к пещере дракона тушу ягненка, набитую серой. Чудовище слопало отраву и стало мучиться от страшной жажды. В итоге дракон выпил половину реки Вистулы и попросту лопнул. Че? Ладно. Илуянка. В мифологии хеттов это дракон, с богом грозы Тешубом. Существует несколько вариантов этой легенды, в которых одинаково подчеркивается, что Илуянка гораздо сильнее Тешуба. Потерпев от дракона очередное поражение, последний просит богиню Инару о помощи, да устраивает чудовищу ловушку, расставляет возле его логова сосуды с вином. Напившись, дракон теряет способность передвигаться, и Тешуб вместе с остальными богами убивает его. По другой версии, дракон побеждает Тишуба и забирает у него сердце с глазами. Тишуба... Такой вариант событий не устраивает, и он вступает в брак с богиней Хебат. Рождает сына Саруму, что дословно можно перевести как «король гор», и женит его на дочери Илуянке. Отец подговаривает жениха, чтобы в качестве приданного тот потребовал отнятые у него глаза и сердце. Получив искомое, шуба, вновь начинает войну с драконом. Сарума встает на сторону тестя, поэтому бог Грома убивает не только древнего ящера, но и своего сына. Пернатый змей – могущественное южноамериканское божество, почитаемое ацтеками, альмеками, тальтеками, микстеками и майя. Последние называли его кукулькан. На ацтекском языке науи это приблизительно означало змей с перьями кецаль. Что такое кецаль? Это райская птица, перья которой считались особо ценными и использовались в головных уборах индейских королей. Кроме того, многие южноамериканские короли брали себе имя Кецелькуатль, чтобы подчеркнуть свое божественное происхождение. Ему приносились человеческие жертвы, однако в целом он считался существом довольно-таки позитивным. Так как Кецелькуатль вел постоянную борьбу со злым богом Тескотлепокой, его иногда называли «белым Тескотлепокой». Их противостояние якобы закончилось изгнанием Кацелькуатля, который перед уходом обещал непременно вернуться. У некоторых народов пернато Змей был связан с Утренней Звездой, а его брат-близнец Бугмонник Салотл с Вечерней. Кроме того, считалось, что Кецалькуатль подарил людям календарь, научил их выращивать маис, изобрел книги, словом он там занимался просветительством. Одна из легенд говорит о том, что после гибели четвертого мира, наш пятый, если что и он, к слову, последний, Кецалькуатль спустился под землю, нашел там кости предыдущей расы, населявшей планету, и превратил их в людей, оросив собственной кровью. Ладон – это стоглавый дракон, сын морского бога Форкия и ужасного водного чудовища Кето. Согласно древнегреческой мифологии, Ладон охранял золотые яблоки в саду Геспирит. Каждая из его голов умела говорить разными голосами на множестве языков. Лернейская Гидра. В древнегреческой мифологии это порождение Тифона и Ехидны. Драконоподобное такое существо с девятью головами, одна из которых была бессмертной. Выполняя свой второй подвиг Геракл, остальные подвиги есть на канале. Геракл убил это чудовище, правда с большим трудом. Оно жило на ядовитых болотах и само источало яд. Герой выгнал Гидру из логова при помощи огненных стрел и стал сносить ей головы. Однако вместо каждой срубленной вырастало две ноги. И Аллай, это племенник Геракла, нашел способ прекратить это бесполое размножение. При помощи факела он стал прижигать раны на шеях Гидры, после чего головы уже не вырастали. Наконец, Геракл отрубил бессмертную голову и поместил ее под огромный камень. В крови поверженного чудовища герой омочил свои стрелы, и они стали смертельно ядовитыми. Нитхег раздиратель трупов, огромный скандинавский дракон, живущий глубоко под землей в темном мире Нифельхейм и грызущий корни мирового древа Игдрасиль. Попутно он гложит трупы умерших грешников, попавших к нему в царство. Орел, гнездящийся в ветвях дерева, постоянно обменивается ругательствами с чудовищем, подтачивающим мироздание. Ставь лайк, если бы хотел послушать, как они ругаются. Смерть Нитхёка наступит лишь в конце света, когда он с богом Грома Тором, который потом умрет от Йормунганда. Спойлер. Упс, ямато нороти но популярный 9-главы и 9 змей из японской мифологии, он был великолепен и ужасен. Его тело простиралось через девять холмов и долин провинции Изума, это Юго-Восток Японии. Некоторые источники говорят о том, что число 9 в этой легенде означает бесконечность, то есть голов было неисчислимое множество. Сложно посчитать, да и длину Оротти никто измерить не мог. Согласно легенде, однажды бог Сусаноо встретил старика и старуху, которые пожаловались ему на уроте. Змей терроризировал Изумо, заставляя людей приносить ему в жертву девственниц. Следующей должна была стать дочь стариков. Сусаноо предложил им спасти ее, однако в обмен на это захотел девушку в жены. Родители, разумеется, согласились. а Ароти был убит традиционным для подобных мифов способом. Сусано выставил 9 бочек сака и отрубил все головы упившегося чудовища. В одном из хвостов змея был найден легендарный меч Кусанаги. Или же еще Амэно Муракому Ноцуруги Косящий траву. Японский аналог Экскалибура. А битва получилась очень эпичной. Убить пьяного дракона. Тараск. И сразу пошли флешбеки из Доты 2. Драконоподобное чудовище, имевшее 6 медвежьих ног, бычье тело, покрытое панцирем черепахи, длинный хвост, увенчанный скорпионным жалом, голову льва, уши лошади и лицо старика. И если после этого описания вам кажется, что это все несочетаемая хрень, то так оно и есть, вам не кажется? Оно нападало на французский город Тараско и приносило его жителям неисчислимые разрушения. Против Тараски были бессильны и рыцари, и катапульты. Лишь одна святая Марта смогла зачаровать змея молитвами, привести его за собой в город, где монстр и был убит. Многие из людей тогда уверовали в силу Бога и приняли христианство, а потом их отпустило, но уже поздно, все, уже все. Тиамат, Согласно вавилонской и шумерской мифологии, это изначальная сияющая богиня, обычно представляемая в виде крылатого ящера, весьма похожего на европейских драконов. На угаритском языке, это разновидность семитского, корень Теом означает море. Нетрудно догадаться, что Тиамат считалась богиней соленой воды. Вместе со своим мужем Апсу, богом пресной воды, она родила основных шумерских богов. Один из ее детей, Энки, узнал, что отец побаивается со своих детей и собирается на всякий случай их умертвить. Почему они всегда боятся? Решив, что лучшая защита это нападение, Энки устраивает заговор и убивает своего батю. Когда Тиамат узнала о смерти мужа, она пришла в неистовство. Породила драконов, людей рыб, людей скорпионов и прочие напасти, приказав им идти войной на богов. Помимо этого, она совратила своего сына, бога Кингу, сделав его новым мужем и дала ему таблицы судьбы, если что. Это символ божественной власти, делавший его невероятно сильным. Против Тиамат и ее чудовищ выступил бог Мардук, сын Энки. Вооруженный сетью и копьем, он прибег к тактической хитрости, заставил четыре ветра дуть на Тиамат, дезориентируя ее, и рассек великое чудовище наполам. Из одной ее части он сделал землю, а из другой небо, чертог для богов. Потом он победил Кингу, отнял у него таблицы судьбы и стал таким образом полноправным верховным божеством. У Дрейк Готч на валийском языке «Красный дракон». Один из самых знаменитых драконов Британии, изображенный на флаге Уэльса. В единственном дошедшем до нас памятнике древневалийского эпоса «Мобиногион» есть история о короле Люде и его братья, французском короле Левелисе. Вдвоем они избавили Британию от красного и белого драконов. Красный и белый. алла и белая. Что-то подозрительное которые постоянно дрались между собой разрушая окрестности короли приказали выкопать яму и залить туда пьянящий мед драконы клюнули на приманку, напились и уснули. Яму засыпали землей. а драконах вскоре позабыли и начали строить на этом месте крепость Динас Эмрис. Однако каждую ночью стены почему-то разрушались. Король Вортигерн решил принести в жертву необычайно умного мальчика по имени Амброзии Аурелиан. Однако тот рассказал Вортигерну, что в холме есть скрытое озеро, где погребены два дракона. Воины раскопали землю и оттуда действительно вырвались два ящера. Они тут же Начали драться и вот так совпадение, но красный победил белого. Фафнир В скандинавской мифологии – это сын короля гномов Хредмар, брат Регера и Отра, самый сильный и агрессивный среди них. Некогда боги Один, Локи и Хенир решили попутешествовать по миру. В одном из водопадов они увидели выдру ловящую рыбу. Локи убил ее метко бросив камень. Когда боги зашли в гости к Хредмару, они рассказали ему про этот случай. Хредмар разгневался, ведь выдра была его сыном Отром, который обладал волшебным даром превращаться в любое существо. Ой, господи. То Локи рожает Слейпнира, коня. Локи, это не жутко. То Йормунгант его ребенок, то Фенрир его ребенок, то полукостлявая Хель. А тут выдра, ну ладно, это логичней. В качестве отступного боги предложили отцу огромную кучу золота которой можно было засыпать всю шкуру выдры. Локи отправился в страну черных альвов, поймал карлика Андвари и потребовал выкуп. Все золото, которое тот хранил в логове под водопадом. Карлик отдал все, кроме маленького волшебного кольца Андваранат, приумножающего богатство. Но Локи заметил это и отнял кольцо, несмотря на все мольбы карлика. Обозлившись, тот проклял Андваранат, сказав, что оно будет стоить жизни каждому, кто им владеет. Этим золотом боги выплатили Хредмару выкуп, а Один сперва хотел оставить это кольцо себе, уж больно оно ему понравилось, однако на шкуре выдры оставалось незакрытое место, поэтому с Анваранатом пришлось расстаться. Узнав о золоте, братья Фафнир и Регин потребовали у отца долю выкупа, получив отказ, они убили его после чего начали ссориться между собой. В конце концов, Фафнир прогнал Регина, принял облик дракона и лег охранять груду сокровищ на горе Книтохейд. Позже Регин воспитал Зигфрида, или же Сигурда, юношу, который смог убить это чудовище, спрятавшись в яме. Однако, как и было предсказано Андвари, золото не принесло ему счастья. Змей Горыныч. У этого безжалостного дракона из русских былин и сказок «Три огнедышащие головы». Змей Горыныч передвигается на двух лапах. Иногда у него описывают две маленькие передние лапы, как у тираннозавра. Его железные когти могут разорвать любой щит или кольчугу. Воздух вокруг змея пахнет серой, а это признак того, что он злобная тварина. Однажды он украл забаву племянницу киевского князя Владимира и держал ее в заточении в одной из своих двенадцати пещер, что были устроены им в высокой горе. Убитый горем, князь предложил большую награду тому, кто спасет девушку. Никто по доброй воле не захотел сразиться с чудовищем, и тогда князь Владимир приказал отправиться на бой богатырю Добрыни Никитичу. Бились они три дня и три ночи, стал змей Добрыню одолевать. Вспомнил тут богатырь про волшебную плетку-семихвостку, что мать ему дала. Выхватил ее и давай, змея, между шесть тягать. Горыноч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плеткой охаживает. Укротил он его и отрубил все три головы, а потом пошел за разыскивать из одиннадцати пещер много пленников освободил а в 12 нашел племянницу князя золотыми цепями к стене прикованную оторвал цепи богатырь и деву на вольный свет из пещер вывез у змея горыныча было многочисленное потомство змеенышей которые обитали в чистом поле и которых топтал конем былины богатырь Абраксос – гностическое космологическое божество, верховный глава небес и эонов, олицетворяющий единство мирового времени и пространства. В системе Василида имя Абраксос имеет мистический смысл, поскольку сумма числовых значений семи греческих букв этого слова дает 365 ну, то бишь, это число дней в году. Абраксаса изображали в древнем индийском, персидском, египетском искусстве. На античных кемах, в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. Ой, святой Кришна, что они курили в античности? В одной руке он держит нож или плеть, в другой – щит, на котором начертано имя Ях. Абраксас обычно представлен со знаком Анх. Скипетром и в головном уборе с рогами, над которыми располагается знак «Миллионы лет». Это маленькая фигурка человека с поднятыми к небу руками. В поздней античности и в средневековье изображения этого божества трактовались следующим образом. Петух – это… это петух. Символ предвидения и бдительности. Змеи – внутренние чувства, интуиции и озарения. Считается, что своим происхождением Абраксас обязан древнейшим образом змея и дракона. Пифон. В древнегреческой мифологии дракон охранявший вход в дельфийское прорицалище до занятия его аполлоном и считавшийся сыном гей легенда гласит что этот дракон девятью кольцами обвил выси парнаса или семь раз обвил дельфы убивая его аполлон выпустил то ли 100 то ли тысячу стрел после убийства аполлон очистился в водах пенея в темпейской долине туда на праздник отправляли священное посольство чтобы нарубить веток лавра аполлон положил его кости в треножник и установил пифийские игры. Колхидский дракон – знаменитый персонаж древнегреческой мифологии, охранявший Золотое Руну. Его собственное имя в большинстве источников не упоминается, однако некоторые называют его Колхис. Согласно легенде, дракон был сыном Тифона и Ехидны. Он был усыплен с надобьями Медеи, чтобы Есон смог похитить Золотое Руну. Позже дракон поселился на острове Фиаков и был убит Диамедом. Что ж, на этой ноте мы с вами заканчиваем историю про драконов. Надеюсь, эти пять видео были вам интересны. Надеюсь. Пожалуйста, скажите, что было интересно. Умоляю. На сим позвольте откланяться. мне, пиши дзиньке бриньке птились. Обязательно делись. Не жадничай. Делись. И счастливо.